В конце апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров поспешил заявить, что Рено передаст свою долю автоваза российской стороне, но с возможностью ее обратного выкупа. И вот теперь официально объявлено. Отечественный автогигант со своими заводами перешел под управление подведомственного Минпромторгу проектного института в ГУП НАМИ.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 Но по официальной информации, европейская сторона получила опцион на право обратного выкупа. На возвращение бывшим партнерам дали 6 лет. А пока АвтоВАЗ продолжит работать, как работал до этого. Минпромторг обещает, что в Тольятти и Ижевске будут выпускать всю линейку автомобилей Лада. Правда, по поводу моделей Рено, Логана и Сандера, которые тоже делали в Тольятти, понимания пока нет. Также неизвестна судьба преемницы Гранты и будущей Нивы. Эти машины почти готовы, но так как они базируются на платформе Альянса Renault Nissan, оба проекта могут запросто поставить на паузу до лучших времен. Что касается московского завода Renault, то его передали властям столицы. И это другая и более сложная история, которой телеканал АвтоПлюс посвятит отдельный выпуск новостей с колес.